Спасибо большое, Рената. Очень всем доволен. Покупкой доволен. Покупаю уже вторую машину. Все менеджеры лояльно относятся к клиентам. Вежливые, добрые. Спасибо всем большое. Покупкой доволен.